Привет! На связи, как обычно, Антон. Каждый человек однажды задумывался о том, что как круто было бы самостоятельно что-то производить, не выходя из дома. Почему те же принтеры печатают текст, но не могут создать и что-то объемное. К счастью, человечество давно уже придумало решение этой проблемы. 3D принтер нам всем с этим поможет. Сегодня я расскажу тебе об интересных вещах, которые ты сможешь создать в домашних условиях, имея в наличии лишь необходимый принтер. Кто знает, может быть одна из вещиц вовсе натолкнет тебя на какую-то мысль о создании чего-то чего-то еще более крутого. В общем, не буду забегать вперед. Перед началом просмотра не забудь поставить этому ролику лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. И не забывай, в конце видео у нас конкурс на 500 рублей. Ну что, поехали! Первым я хочу показать тебе потрясающий автомат М4А1, полностью сделанный на 3D принтере. Автор старательно его доработал, добавив пружины и некоторые механизмы, от отчего на выходе получилась очень красивая модель оружия, с которой можно зарубиться с друзьями. У нее есть свой перезарядник, потянув который из эмки вылетят патроны. Сами патроны, подвижной курок, съемная обойма, глушитель и еще много всего интересного имеются у этого автомата. Автомат выполнен в насыщенно-бело-зеленых оттенках, которые придают ему особого внешнего вида. В конце концов, не каждый день видишь даже игрушечную М4А1 за основной цвет, который взят не черный или же серый. Как по мне, идея получилась классной. Такой вариант на 3D-принтере позволяет добавить своих уникальных деталей и сэкономить на покупке автомата в игрушечном магазине. Если, конечно, у вас есть такой принтер дома. А как тебе эта модель? Обязательно поделись своим мнением в комментариях хотели добавить необычных элементов к своему костюму на тематическую вечеринку при этом не потратив кругленькую сумму из своего кошелька у меня найдется решение однако для него вам понадобится 3d принтер ну а если он уже есть прямо в соседней комнате то тебе невероятно повезло это 3d рука с волчьими когтями она может потрясающе дополнить косплей оборотня или же росомахи на хэллоуин также по желанию к руке можно добавить еще некоторых деталей при украшающих образ например длинные ногти различные повязки или еще чего-то жуткого тут уж дело фантазии да и такую перчатку с когтями можно смело использовать в качестве украшения комнаты думаю ей всегда найдется место на видной полочке или же рабочем столе Ну все танкисты сейчас точно будут в шоке от возможности этого принтера хочу представить вам этот большущий и невероятно детализированный красный танк. Автор неплохо апгрейднул его, добавив возможность дистанционного управления и некоторые механизмы. В результате получилась очень крутецкая игрушка, которая обрадуется как дети, так и любители зарубиться в War Thunder или World of Tanks на компьютере. У него надежная гусеница, которая позволяет преодолевать различные препятствия. Времени на создание такого танка уйдет немало, будьте к этому готовы. Но я абсолютно уверен, что на выходе вы офигеете от результата. А ну, кто тут любит танки? Делитесь своим мнением о такой игрушке в комментариях. Согласись, что тратиться на машинки в магазинах не всегда хочется, и ты думаешь, как бы сделать что самому. Так ты не только сохранишь свои деньги, но и весело проведешь время. У меня есть хорошие новости для всех владельцев 3D-принтера. Только посмотрите на эту машинку, которая управляется воздухом. Такая игрушка не только необычно и забавно выглядит, но и достаточно проста в управлении. Как по мне, она послужит крутейшим необычным подарком для ребенка и интересным времяпрепровождением для взрослых. Не знаю, как вы, но лично я фанатею от «Звездных войн». Особенно удивляюсь все атрибутики, связанные с этой потрясающей картиной. Надеюсь, вы тоже, поскольку у меня в выпуске есть одна памятная вещица. Она принадлежит Мандалорцу. Это огромный серый шлем, скрывающий лицо воина-охотника за головами. Ух, аж мурашки пробегают. Всегда было интересно, что же таится под этим шлемом. Но что-то я отошел от темы. Каждый элемент выполнен на 3D-принтере. Для придания еще большего эффекта создатель тщательно обработал шлем наждачной бумагой, после чего окрасил серым баллоном. Этот шлем спокойно может вместить в себя человеческую голову. Насколько его удобно носить, говорить сложно, но то, что результат получился эффектным, думаю, никто не оспорит. С этой вещицей можно позабыть о том, что такое раздраженность или же тревожность, поскольку от процесса игры невозможно оторваться. Она представляет собой мини-американские горки, на которых катаются шарики. Для того, чтобы вся конструкция пришла в действие, необходимо пальцем крутить верхушку горки, и все, несколько часов вашей жизни точно уйдут незаметно. Как по мне, штучка потрясная. Ее можно установить на своем столе и время от времени таким образом отвлекаться от нудной работы или медитировать в сложные трудовые будни. А вот это творение 3D принтера должно точно вас удивить. Готовы? Итак, это крутые кроссовки, которые в прямом смысле были нарисованы программой и изготовлены принтером. Я не понял, это что получается, можно больше не собирать деньги со всех праздников, чтобы заказать крутецкую обувь? Ну а если без шуток, то автору действительно удалось создать что-то годное. Насколько в такой обуви надежно гулять по улицам города, остается гадать, но удивленная реакция друзей и знакомых обеспечена. Модель вышла необычной, не только из-за своего материала, но и формы. На ней выделяются различные элементы и виднеется рисунок. Если уж и не для повседневного ношения по улице, то такие можно смело использовать для украшения дома или же дополнением к костюму на какой-нибудь ивент. К слову, если подзаморочиться, можно создать ботинки игровых персонажей. Например, из Фортнайта. Что думаете? Автору ставим лайк за идею. Не, ну ребята, они не перестают нас удивлять. Совсем недавно я наткнулся на этот велосипед. Внимание, полностью сконструированный 3D-ручкой. Он просто огромных размеров, сопоставимых с настоящим велосипедом. Вы только представьте, что каждая деталь, даже самая большая, была выполнена рукой человека на 3D-ручке. Согласитесь, это уже заслуживает уважения. К тому же на этом велосипеде даже можно посидеть. Прокатиться, конечно, вряд ли, но мне кажется, что модель куда круче использовать в виде декорации. Например, для комнаты. Итоговый результат полностью оправдывает временные затраты на создание этой конструкции. Лично мне велик очень понравился. Сразу чувствуется рука мастера. А это еще одно потрясающее ружье, выполненное 3D-принтером. Это охотничий H-304. В него встроены специальные механизмы, отчего ружье может перезаряжаться словно настоящее. Также есть множество подвижных деталей, которые придают еще большего интереса. Игре на таком будет точно рад каждый. За основной цвет окраса взят белый и синий. Все приятно и необычно смотрится. Мне кажется, что тут лишних слов и не нужно. Вещица получилась крутая. Ее не стыдно использовать как подарок или же насладиться игрой самому. Следующая игрушка понравится всем любителям машин. Это редуктор, сделанный на 3D-принтере. Что самое интересное, такой редуктор не является обычной моделькой, на которую можно смотреть, да и только. Его спокойно можно покрутить и рассмотреть вблизи. Дизайн тоже довольно простой, и в то же время интересный. Детали хорошо соединены друг с другом и не отваливаются. Игрушка, другими словами, не одноразовая. Уверен, она точно найдет своего владельца. Не будем далеко отходить от темы с машинами и рассмотрим другую незаменимую деталь – двигатель. Все мы видели двигатели снаружи, но далеко не каждый заглядывал в этот механизм и знакомился со всеми процессами, что протекают внутри него. Следующая 3D-модель уже спешит вам с этим помочь. Самое крутое здесь то, что она полностью автоматизирована и работает без помощи человека. Благодаря ей можно наглядно изучить основной принцип двигателя и заодно осведомить своих друзей. А что вы скажете, если я покажу вам Glock 17, сделанный на 3D принтере? Это оружие сделано очень красиво и качественно. Внешний вид у него изумительный, при желании можно придать ему какой-нибудь особый окрас, для большего эффекта. Но как по мне, в таком минималистическом стиле он тоже совсем ничего такой. У этой игрушки работает курок, который издает характерный звук при нажатии. Для полноты ощущений у него даже снимается магазин. В общем, такая игрушка реально ничем не хуже настоящей из магазина. Спокойно можно сооружать ее на и дарить своим детям они будут в восторге уверен многие из вас и не догадывались что современные 3d принтеры могут делать что-то похожее на то что я вам сейчас покажу это объемная модель головы альберта эйнштейна вы только посмотрите как четко проработаны все черты лица изумительно видна каждая складочка и отчетливо передана эмоция Зачем ходить и тратиться на различные скульптуры или картины, если можно самостоятельно изготовить что-то подобное? Дайте этому чуду настояться и поставьте на видное место в гостиной или же своей комнате. На одном изображении известных личностей останавливаться не стоит, дело лишь вашего вкуса и фантазии. Всем любителям разных интересных механизмов советую присмотреться к следующей вещи. Это Галилеев спусковой механизм часов, сделанный, как вы понимаете, на принтере. Механизм четко работает и не сбивается со счета, такая штука будет как минимум чем-то необычным в вашей комнате. А если вы вообще любите всякие такие необычные старинные механизмы, то подобные часы станут еще круче. Как вариант, это можно будет подарить другу, знающему толк в истории и ценящего подобное изобретение. Или же можно оставить эти часы у себя дома, производя впечатление на новых гостей. Скажите, а вам тоже всегда было интересно, как работают самолеты? Что за двигатели там должны стоять, которые будут выдавать подобную мощность и поднимать в небо такие махины? Если все сходится, то двигатель, который сейчас я покажу, наверняка вам понравится. Это модель радионального цилиндра, который внешне напоминает звезду. На самом деле вся эта тема с самолетами и различными двигателями очень интересна. Всем советую соорудить этот движок на своем принтере и поизучать эту тему, параллельно наблюдая за двигателем собственными глазами. Так наука станет еще интереснее и завораживающее. Ты только посмотри, как легко и просто можно нарисовать объемную машинку. Соединить все детали и начать с ней играться. Ну просто чума! Самое крутое здесь то, что такая игрушка реально ездит, а также у нее открываются двери вместе с капотом. Буквально пару минут после создания рисунка и можешь начинать играть. Создай таких сразу несколько с разными цветами и построй целый парк из авто. На таком материале довольно просто рисовать, из-за чего будет еще круче, если пока будет создаваться новая машинка, ты будешь разрисовывать уже готовую. Холодная пора уже давно нас всех миновала, и пришло время выходить на улицу играть с друзьями. Как подобает всем любителям войнушек, нужно обзавестись своим оружием, которым ты и будешь сражаться с друзьями. Но согласись, обычные пистолеты из магазина игрушек уже совсем приелись и надоели. Хочется чего-то необычного. Хм, а что если соорудить на 3D принтере такой вот пистолет, стреляющий резинками? По-моему, звучит круто, из-за ярких цветов его трудно не заметить, да и само осознание того, что это ты сам построил такое оружие, добавит много непередаваемых ощущений.